Глава 31. Смерть Моисея Пришло время Моисею приложиться к своим праотцам. Бог повелел ему перед смертью собрать сынов Израилевых и напомнить им обо всех странствиях еврейского общества с момента их выхода из Египта, а также обо всех великих отступлениях их отцов. Эти отступления навлекли на них суды Божьи и заставили его вынести своему народу приговор они не войдут в землю обетованную. Согласно Слову Божьему, их отцы умерли в пустыне. Дети выросли, и пришло время исполниться обетованию Божьему. Им предстояло овладеть землей ханаанской. Многие из собравшихся были еще совсем маленькими детьми, когда был провозглашен закон, и они не помнили о величии того события. Другие родились в пустыне, и чтобы они полностью осознали необходимость подчиняться десяти заповедям, а также всем постановлениям и законам, данным Моисею, Бог приказал повторить десять заповедей и все условия для исполнения закона. Моисей записал в книгу все постановления и законы, переданные ему Богом, и тщательно внес туда все его наставления, данные им в пути». Он также поведал в книге о всех чудесах, которые Бог совершил для них, и о ропоте сынов Израилевых. Не скрыл Моисей также о своем отчаянии и усталости из-за их ропота, которые способствовали его падению. Весь народ собрался к нему, и он зачитал из написанной книги о событиях из их прошлого. Он также напомнил им обетования, данные детям Израиля при условии их послушания. Провозгласил он и проклятие, которое постигнут их, если они будут упорствовать в своем непокорстве ему. Он рассказал людям о своей великой скорбе из-за своего проступка в Мериве. «И молился я Господу в то время, говоря, «Владыка Господи, Ты начал показывать рабу Твоему величие Твое,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 Старозаконие, глава 4, стихи 1-2. Моисей сказал им, что из-за их постоянных мятежей Господь несколько раз намеревался уничтожить весь народ, но он так ревностно за них ходатайствовал, что Бог милостиво пощадил их. Он напомнил о судах, которые Господь совершил над фараоном и над всей землей египетской. Он сказал им, «Ибо глаза ваши видели»,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 Со всей торжественностью Он увещевал их соблюдать заповеди Божьи, и если они проявят послушание и любовь Господу и будут самоотверженно служить Ему, Он даст им дождь в должное время, повелит растениям щедро произрастать, а скоту плодиться. Они также смогут пользоваться особыми милостями и привилегиями, а также одерживать победу над врагами. Он рассказал им о преимуществах земли Ханаанской над Египтом. В определенные сезоны года обрабатываемые земли Египта должны были поливаться из реки специальными устройствами, которые приводились в действие при помощи ног. Это был трудоемкий процесс. Моисей сказал, «Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы»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 Многие египтяне воздавали почести, принадлежащие только богу реке. Они считали ее своим божеством, потому что зависели от ее вод. Река давала им воду для утоления жажды. Люди использовали ее для орошения своих полей и получали щедрый улов рыбы. Во время казни египетских фараон из-за суеверной преданности реке посещал ее каждое утро. Стоя на берегу, он возносил хвалу и благодарность, рассказывая о великих благах, которые давала река. Он восхвалял ее великую силу и говорил о том, что без нее они не смогли бы жить, потому что земли орошались ею, и благодаря ей пища появлялась на их столах. Первая казнь должна была обрушиться на египетские воды, одного из самых почитаемых божеств фараона. Стоя перед фараоном и его вельможами, Моисей ударил по воде, и столь обожествляемая египтянами вода превратилась в кровь. В течение семи дней вода в ней была испорчена, и вся рыба, живущая там, умерла. Люди не могли использовать воду ни для каких целей. Моисей искренне и убедительно наставлял сынов Израилевых. Он знал, что это была его последняя возможность обратиться к ним. Он завершил записывать в книгу все законы, постановления и указы, данные ему Богом, а также различные правила, касающиеся жертвоприношений. Он передал книгу священникам и повелел, чтобы для сохранности ее положили сбоку ковчега, ибо Божья забота всегда оберегала это священное место. Судьи Израиля могли ссылаться на постановление из этой книги, если в том возникала необходимость, поэтому так важно было сохранить ее. Заблудшие люди часто трактуют требования Бога таким образом, чтобы удовлетворить свои собственные интересы, поэтому, чтобы в дальнейшем можно было воспользоваться наставлениями, данными Богом Моисею, этот свиток хранили в самом священном месте. И вот последнее наставление было произнесено Моисеем. Оно было торжественно и красноречиво. По вдохновению Божьему вождь Израиля благословил отдельно каждое колено. В своих заключительных словах он в значительной степени сосредоточился на величии Бога и превосходстве Израиля, которое будет продолжаться, пока они повинуются Богу и заручаются Его силой. Он сказал им «Нет подобного Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь себе и во славе своей на облаках».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 Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь вы их. Трозакония глава 33, стихи с 26 по 29. Бог избрал Иисуса Навина преемником Моисея. Теперь он должен был вести еврейское сообщество в землю обетованную. Его торжественно посвятили на этот важный труд. Ему предстояло стать верным пастырем для израильского народа. «Иисус, сын новин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы, и делали так, как повелел Господь Моисею». Таразаконие, глава 34, стих 9. «Перед всем собранием Израилевым Моисей дал наставление Иисусу, «Будь тверд и мужественен, ибо ты введешь сынов Израилевых в землю, о которой я клялся им» и я буду с тобой». Таразаконие, глава 31, стих 23. Престарелый вождь Израиля говорил с Иисусом Новином от имени Бога. Моисея окружали старейшины и предводители колен, которому он торжественно поручил поступать справедливо и праведно в своем служении и добросовестно выполнять все Божьи указания, которые он передал им. Он призвал небо и землю в свидетели, что если они отступят от Бога и нарушат его заповеди, то вины на нем не будет, ибо он добросовестно наставлял и предостерегал их. И взошел Моисей с равнин Моавицких на гору Нева, на вершину Фазги, что напротив Иерихона, и показал ему Господь всю землю до самого Дана, и всю землю Нефалимову, и всю землю Ефремову и Манасейну, и всю землю Иудину, даже до самого Западного моря, и Полуденную страну и равнину долины Ирехона, город Пальм, до Сегора. И сказал ему Господь, «Вот земля, о которой я клялся Аврааму, Исааку, Иакову, говоря, семени твоему дам ее. Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь». И умер там Моисей, раб Господень, в земле Мавицкой, по слову Господню» и погребен на долине в земле Маавицкой против Беффигора, и никто не знает место погребения его даже до сего дня. Моисею было сто двадцать лет, когда он умер, но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. Второзаконие, глава 34 стихи с первого по седьмой. Моисей взошел на Фазге, самую высокую вершину, куда только мог добраться. С нее своим ясным, незамутненным взором он увидел обетованный дом Израиля. Бог показал ему всю землю ханаанскую. Там, на горе, он полностью осознал, какими богатыми благословениями будет наслаждаться Израиль, если от всего сердца станет верно соблюдать заповеди Божьи. Находясь на горе, Моисей снова исповедал перед Богом свой грех и попросил прощения за содеянное им преступление. Он очень сожалел о грехе, лишившем его права на землю обетованную. Для Моисея было тяжким испытанием знать, что Бог из-за его преступления запретил вождю войти в землю обетованную, но все же он смиренно принял наказание и не роптал на решение Божье. Непрестанный ропот народа вывел его из равновесия и стал причиной того, что он на мгновение разгневался и приписал славу великого чуда, свидетелям которого они стали не его истинному автору, а себе. Бог намеревался испытать свой народ и научить их во времена испытаний обращаться к нему за избавлением, ведь он всегда готов ответить, продемонстрировав свое могущество и силу, дабы их вера и упование были устремлены лишь к нему». Это была благоприятная возможность для Моисея поклониться Богу и превознести Его милосердие и силу. Это могло произвести глубокое впечатление на народ, и тогда в их смягченных сердцах пробудилась бы благодарность, а вокруг воцарилось торжественное священное благоговение. Он мог бы восхвалить перед ними Бога, чьи предостережения и обещания никогда не бывают пусты. Оставшись один на горе, Моисей оглянулся на свою жизнь, полную превратности и лишений, с тех пор, как он оставил почести двора и преимущества, сулящие ему великое будущее в Египетском царстве, и не желая называться дочерем, сыном дочери фараона, предпочел страдать вместе с народом Божьим. Он вспомнил свою скромную пастушью жизнь явление ангела в горящем кусте и призыв Господа на особый и ответственный труд избавить Израиля из рабства. Его воспоминания сопровождали его от события к событию. В памяти его воскресли величайшие чудеса, явленные могущественной Божьей рукой в египетских казнях, которые заставили фараона отпустить его народ. Перед глазами проплыла величественная картина, когда евреи шли по дну Красного моря, а вода стеною стояла с обеих сторон. Память воскрешала чудесное событие прошлых лет. Облачный столб, сопровождавший путникам днем, и огненный столб, освещавший им путь ночью, символ Божьего присутствия. Вода, данная народу из скалы, манна, которая каждую ночь выпадала возле их шатров, победы, которые Бог даровал им над врагами, их спокойную и безопасную стоянку среди огромной пустыни и непревзойденную славу и величие Бога, свидетелям которых им посчастливилось стать. Когда он думал обо всем этом, то был тронут добротой и силой Бога. Его обещания Израилю исполнялись. Если они оставались верными и послушными, что все обещанные прекрасные блага предоставлялись им. Но вследствие их постоянных отступлений и тяжких грехов сорок лет потрачены на скитание по пустыне. Постоянные бунты израильтян разочаровывали и печалили Моисея. Однако он не роптал на свою участь. Так продолжалось до тех пор, пока он не смог более сдерживать раздражение и гнев на Израиль. Из его уст не сорвались необдуманные слова. Несмотря на все его труды и тяготы ради мятежного Израиля, из всего огромного сообщества лишь двое мужей, возрастом более двадцати лет, проявили достаточную верность, чтобы получить разрешение увидеть землю обетованную. Господь сказал, что все остальные в течение сорока лет их странствования по пустыне должны умереть за свои грехи. У детей Израиля были злые сердца, полные неверия. Когда Моисей смотрел на результаты своих трудов, то ему казалось, что почти весь его тяжкий труд был напрасен. Он смирился с Божьим решением касательно себя. Он не сожалел о том бремени, возложенном на него ради неблагодарных людей, которые не оценили его труд, его заботу и любовь к ним. Он знал, что сам Бог возложил на него эту миссию. Когда Господь впервые призвал его стать вождем Израиля, чтобы вывести народ из земли их пленения, он пытался уклониться от этой ответственной миссии и умолял Господа выбрать кого-то более подходящего для выполнения этой священной работы. Бог не менял его просьбе, но согласившись нести эту ношу, он уже не изменял своему предназначению и не снимал с себя бремя ответственности. Несколько раз Господь предлагал ему освобождение, намереваясь уничтожить мятежный Израиль. Но Моисей не мог согласиться с таким решением. Он предпочел по-прежнему нести бремя, доверенное ему Господом. Странствуя по пустыне, он обрел богатый опыт, воочию наблюдая проявление Божьей силы и славы и ощущая его любовь. Он сделал мудрый выбор, предпочтя лучше страдать с народом Божьим, чем иметь временное греховное наслаждение. Он не сожалел о страданиях и трудностях. Лишь один неправильный поступок омрачил его славный опыт. Если бы он мог искупить это единственное прегрешение, то умер бы спокойно. Ему было сказано, что покаяние, смирение и вера в Сына Божьего, обетованную жертву ради искупления человека, это все, что требовал Бог». Это безгрешная и совершенная жертва угодно Богу и соединяет смертного человека, хотя и падшего, но раскаявшегося и смирившегося с Богом, приготовившим для него белые одежды своей святости. Бог даровал Моисею возможность обозреть всю землю обетованную. Ему была показана каждая часть страны, не в смутных очертаниях, но ясно и четко во всем своем великолепии. Ему казалось, что он видит Второй Эдем, изобилующий фруктовыми деревьями практически любых сортов и очень красивыми декоративными растениями и цветами. Там были прекрасные города, построенные на берегах животворящих ручьев, а вся земля изобиловала источниками вод. Там колосились ячменные и пшеничные поля, Виноградные плантации радовали глаз, Смоковные и гранатовые сады благословляли своими плодами, Масличные рощи одаривали елеем, А среди скал дикие пчелы собирали свой золотой урожай. Господь сказал, «Без скудости будешь есть хлеб твой, И ни в чем не будешь иметь недостатка». Второзаконие, глава 8, стих 9. Моисею открылись события будущего – особенно те, которые связаны с первым пришествием Иисуса Христа. Ему показали важные, захватывающие сцены из жизни Христа и места, где эти сцены будут разыгрываться. Он видел его скромное рождение и ангелов, провозглашавших благую весть пастухам. Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давида вам Спаситель который есть Христос Господь». Евангелие от Луки, глава 2, стихи 10 11. Моисей видел, как Христос, оставив свое величие и великолепие, избрал родиться в Вифлеемских яслях. Он слышал радостные голоса сияющего воинства небесного, слившегося в божественной песне. «Слава вышних Богу и на земле мир, человеках благоволения». Евангелие от Луки, глава 2, стих 14. Он видел Спасителя мира, скромно идущего по улицам Вифлеема, лишенного царских почестей, помпезности и величия. Моисей видел, как гордый и испорченный еврейский народ отринул его, как они презрели и отвергли того, кто пришел даровать им жизнь. Он тот, кто является единственным лучом надежды. Пророческим взором он узрел страшную агонию Сына Божьего в Гефсиманском саду и то, как Иисуса предали в руки толпы, доведенной сатаной до яростного безумия. Он видел, как его соплеменники глумятся над своим Создателем и Покровителем и в конце концов распинают на кресте. Моисей видел, что подобно тому, как он вознес змея в пустыне, так и Сыну Божьему должно быть вознесенным на деревянный крест. Он видел, как Иисус, истекая кровью, умирает, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16. Со скорбью, возмущением и ужасом Моисей смотрел на лицемерное, исполненное сатанинской ненависти отношение иудейского народа к своему Искупителю, могущественному ангелу, который шел перед их отцами и чудесным образом указывал им путь. Он слышал его мучительный вопль. «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Евангелие от Матфея, глава 27, стих 46. Он видел, как Христос, выйдя победителем из этой борьбы, воскрес из мертвых и вознесся к своему отцу в сопровождении прославляющих ангелов. Небесные ангелы отворили ворота святого города, и сон мы небожителей, победоносными гимнами, приветствовали своего божественного повелителя. Лик Моисея озаился небесным светом, когда он увидел славу и торжество Христа. Какими ничтожными показались ему все тяготы и жертвы по сравнению с испытаниями Сына Божьего! Он радовался тому, что удостоен страдать вместе с народом Божьим хотя бы в малой степени, стать соучастником в христовых испытаниях. Бог хотел, чтобы Моисей один взошел на вершину фазги. Там он стоял на самом высоком выступе в присутствии Бога и небесных ангелов. С невыразимой радостью созерцал он благословенные земли, а после, насытившись величественными видами, усталый воин прилег, чтобы насладиться покоем. Он погрузился в сон, сон смерти. Ангелы забрали его тело и похоронили в долине. Израильтяне никогда не могли найти место его погребения. Оно должно было оставаться в тайне, чтобы не дать людям повода согрешить против Господа, воздавая почести телу Моисея. Многие из тех, кто не прислушивался к Моисеевым наставлениям при его жизни, Подверглись бы опасности поклоняться его, его мертвому телу, если бы знали, где он похоронен. Бог решил спрятать Моисея от них. О местонахождении могилы великого вождя знает лишь Господь и его небесные ангелы. Моисей сделал многое для Израиля. Его наставления полны справедливости, мудрости и чистоты. Вся жизнь Моисея отмечена великой любовью к Богу. Его благочестие и смирение служили примером и помогали в управлении обществом Израилевым. Его рвение и вера в Бога были сильнее, чем у любого другого человека на земле. Он часто с воодушевлением обращался к народу. Никто не знал лучше, чем он, как затронуть чувства людей. С большой мудростью он руководил всеми делами, связанными с религиозными интересами народа. Сатана ликовал, что ему удалось заставить Моисея согрешить против Бога и таким образом стать пленником смерти. Если бы он оставался верен, и его жизнь не омрачилась преступлением, когда он, давая воду народу, приписал славу себе, а не Богу, то он вошел бы в землю обетованную и после был бы взят на небеса, не вкусив смерти. Но он недолго оставался в могиле. Сам Михаил, или Христос, в сопровождении ангелов, похоронивших Моисея, сошел с небес, чтобы воскресить своего спящего раба и забрать его в небесные обители. Когда князь жизни и его ангели, ангелы приблизились к могиле, сатана вместе со своим темным войском также появились у нее, чтобы охранять тело и не дать никому забрать его. Вместе со своими злыми ангелами сатана вознамерился препятствовать Христу, но слава и сила, исходящая от Сына Божьего и Его ангелов, заставили нечестивых демонов отступить. Сатана претендовал на тело Моисея за единственное его преступление, но Христос спокойно сослался на Отца. «Да запретит тебе Господь!» Послание Иуды, глава 1, стих 9. Христу было известно, что Моисей смиренно раскаялся в этом проступке, что на его характере не осталось скверны, а его незапятнанное имя вписано в Небесную книгу. Затем Христос воскресил тело Моисея, на которое заявлял свои права сатана. На горе Преображения Моисей был вместе с вознесенным Ильей. Отец послал их к сыну, как вестников света и славы, чтобы возвестить ему о крестных страданиях. Бог очень благоволил к Моисею. Ему выпала честь говорить с Богом лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И Бог явил ему свою славу, как никогда ни для кого не делал прежде. Моисей был прообразом Христа. Он внимал словам из уст самого Бога и передавал их людям. Бог чел нужным закалить Моисея в горнили испытаний и лишений, чтобы он мог возглавить ополчение Израилевы на их пути из Египта в земной Ханаан. Израиль Божий, направляющийся в небесный Ханаан, ведет вождь, которому для осуществления своей миссии не требуется в отличие от человека, как во времена Моисея, никакая подготовка дабы вести свой народ в лучшую небесную страну. И хотя наш искупитель не проявил никакой человеческой слабости или несовершенства,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 и вложу слова моего в его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. Таразаконие, глава 18, стихи 17-18. Посредством знамений и церемоний Господь открывал евреям свою чистоту, святость и непоколебимую справедливость. Он также многократно свидетельствовал о своей готовности миловать заблудших грешников, проявивших истинное раскаяние и покорность его справедливым требованиям, если они приносили свои жертвы с верой в будущую совершенную жертву Сына Божьего. Когда первосвященник совершал свое служение перед народом, мысли всех должны были сосредотачиваться на грядущем Спасителе, на которого символически указывал иудейский священник.